В этом видео я вам расскажу, как выбрать правильно кокос, как сделать кокосово молоко и как сделать кокосовое масло. Сейчас я покажу вам, как правильно выбрать кокос. Его нужно взять и хорошенько потрясти. То есть, если там много водички, то кокос хороший. Вот этот я трясу. Он вообще пустой, значит, он уже все, вгнил Да, вот этот, этот хороший. Не знаю, слышно или нет, но вот, вот так нужно выбирать кокосы. Когда вы выбираете в магазине кокос, как я говорила ранее, что... Должна там быть водичка, чем больше водички, тем он свежее. Конечно же нужно его осмотреть, чтобы он не был треснут или гневой, или еще что-то. Токос может храниться один или два дня, поэтому если вы в магазине увидели трещинку, то это значит, что он уже может быть забродил и испортился. Ни в коем случае такой не берите. Откроем кокос. Для этого у меня есть вот такая отвертка и молоток. Как открыть кокос? У него есть вот такие три дырочки. Вот эти дырочки можно потрогать, и которая мягче. Вот я вижу вот это мягче. То есть она будет более поддаваться. Еще можно обратить, что вот эти три дырочки, они похожи на глазки и ротик. Ротик он пониже идет. То есть вот ротик как раз-таки можно сделать дырочку. Еще э, есть какая особенность, что когда вы протыкаете и если... Когда достаете вот такое, как... Шипение немножко не шипение, а такое чпоканье, можно сказать. То это значит, он не такой свежий. Хотя у нас водичка много, ее водички, но там, видимо, не, не настолько свеж. Ну, соответственно, я живу далеко от юга, и поэтому возможно, что он не свежий. Попробуем еще одну дырочку проткнуть. Нет, оно трудно, я не могу. Поэтому достаточно будет одной. И выливаем. Ну вот, у нас получилось столько жидкости. А, вот это многие считают, что это кокосовое молоко. На самом деле это просто водичка кокосовая. Она очень вкусная. Ее можно выпить, но я процеживаю и добавляю в кокосовое молоко еще. Когда водички много, примерно это вот столько должно быть водички, это значит кокос свежий. В данном моменте водички не так много, не такой свежий, но его кушать можно. У кокоса есть вот такие прожилки, три. Нужно будет простукать сначала по периметру. Просто, просто простукать. Потом здесь есть середина. Я посередине постучу. И потом пойду по швам. Вот по этим швам проходить. То есть сначала мы просто обстукиваем, а расколачиваем его по швам. И тогда есть возможность, что он откроется даже и красиво еще. Вот он хорошо снялся. Для того, чтобы хорошо снялся, еще повторю, чтобы сначала простукать по кругу, чтобы он отошел, и потом по швам. Я промыла кокос. Сейчас мы сделаем с вами кокосовое молоко и кокосовую стружку. Если вы хотите сделать кокосовую стружку, чтобы она у вас белоснежно белая была, то вот эту вот кожицу Нужно чистить обязательно. Итак, приступим. Берем картофель и срезаем. Сейчас я нарежу на кусочки и отправлю в блендер. На каждые сто грамм кокоса нужно сто грамм воды. И начинаем спивать. Вот я смотрю, что я очень мало воды добавила. Поэтому лучше, конечно же, взвешивать. И знаете, такую пропорцию на 100 грамм кокоса 100 грамм воды. Вот я немножко еще добавлю чтобы у меня все-таки все взбилось хорошо. И снова отправляем. Ну вот получилась такая консистенция. Берем ситечко, баночку. На ситечко я одеваю марлю, чтобы собрать весь нектар кокосовой стружки. И чтобы туда ничего не проникло. И переливаем В данный момент у меня кокос ситечка мало, поэтому я сделаю в несколько этапов. Отжимаем кокосовую стружку. И выкладываем кокосовую стружку на поверхность. Ее нужно хорошенько размягчить, чтобы она подсохла. У нас получилось таких три захода. Если бы сетечка была побольше, можно было бы сделать в один раз все. Кокосовую стружку нужно сильно отжимать, чтобы вышила полностью вся жидкость. Поэтому быстрее у вас высушится сама кокосовая вот эта стружка. Ну вот, получилась такая кокосовая стружка. Ее можно применять везде, в кондитерских, можно в кашку добавлять, то есть куда хотите. Она очень вкусно пахнет. И это не магазинская, сушеная, неизвестно как сделано Это ваше личное. У нас получилось вот такое кокосовое. Вот такое кокосовое молоко получилось. Сейчас мы что сделаем? Его можно пить. Можно, можно его добавлять в каши. Под видео я вам оставлю, как приготовить кашу без варки. Соответственно, она более полезная. И можно в нее добавлять вот такое молоко свежевыжатое. Получится, что у вас вся каша будет молочная и в то же время полезная. Ссылка будет внизу на кашу. С этого молока можно ну, все что угодно, кондитерские изделия, какие-то выпечки просто пить молоко, кто, кто что любит. Полностью заменить животного происхождения молоко. Сейчас, в данный момент, мы с вами сделаем из этого масла. Я поставлю в холодильник на самый низ холодильника, не в морозилку, никуда, а именно в холодильник на самый низ, на, на несколько часов. Скорее даже у меня получится на сутки. И завтра мы с вами посмотрим, что произойдет, как получится масло кокосовое. Ну вот, сейчас посмотрим, что у нас произошло за ночь. Считается, что от 4 часов уже масло будет готово. Но у меня так не получилось. У меня получилось, что простояла ночь. Ну вот, сейчас покажу вам. получилась масса. Вот такое вот масло получилось. Кусочки. С этим маслом можно делать все, что угодно. Класть в вашу любимую еду. Или же в кондитерские изделия. Кто-то в косметические средства применяет. Сейчас я процежу. Вот такое получилось масло. Его получилось а, немного, но в принципе кокос был небольшой. Это масло можно применять в каши, а, в еду, в которую вы захотите, или же в косметические средства. Можно применять на волосы. Очень хорошо а, любит это волосы. А, здесь получилось молоко обезжиренное. То есть, если вы хотите молоко обезжиренное, то вот, пожалуйста, ну и как бонусом, для тех, кто досмотрел видео до конца, я расскажу, как сделать еще кокосовую муку. Из кокосовой стружки, которая у нас простояла один день, немножко подсохла, мы кладем в кофемолку. У меня, как я уже говорила, кухонный комбайн, у него разные насадки. Вот, и это кофемолка именно. Накладываем туда кокосовую стружку. Закрываем. И ставим. Ну вот получилось кокосовая мука. Эту муку тоже можно в кондитерских изделиях применять. Приятного аппетита! И подписывайтесь на канал!